Два стратегических бомбардировщика Ту-95 Воздушно-космических сил России провели полет над нейтральными водами в Арктике и Северной Атлантике. Более 15 часов провели в воздухе два стратега Ту-95 в ходе планового патрулирования Заполярья и Атлантического океана. Как рассказали в Минобороны России, ракетоносцы выполнили полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского моря и северо-восточной части Атлантического океана. В ходе полета экипажа самолетов Ту-95 отработали дозаправку топливом в воздухе. Прикрывали ракетоносцы экипажа сверхзвуковых истребителей и перехватчиков МиГ-31 Северного флота. В военном ведомстве уточнили, что на отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребителей Eurofighter Тайфун ВВС Великобритании. Стратегия Ту-95МС которые в НАТО прозвали Б «Медведь», считаются самыми скоростными в мире турбовинтовыми самолетами-ракетоносцами. Самолеты способны пролететь порядка 10 тысяч километров с 12 тоннами бомбовой нагрузки на борту. Практически в то же время над Атлантикой проводили тренировки братья-близнецы Ту-95МС, два противолодочных самолета Ту-142 морской авиации Северного флота, Убийцы субмарин выполнили полет в район Северо-Восточной Атлантики для проведения учений по поиску и обнаружению подводных лодок. Самолеты взлетели с аэродрома Кипилова под Вологдой и взяли курс на Баренцево море. Затем летчики пролетели над Норвежским морем и вышли в район выполнения задач. Во время полета над Баренцевым морем Ту-142 сопровождала пара истребителей и перехватчиков МиГ-31. На разных этапах полета самолеты Ту-142 сопровождали истребители ВВС Норвегии и ВВС Великобритании. Российская дальняя авиация регулярно совершает полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана. В назначенном районе самолеты провели поиск подводных лодок условного противника. Кроме того, были проведены тренировки по полетам над безориентирной местностью и пилотирование в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации. Также были отработаны вопросы взаимодействия с отрядами кораблей ВМФ России, находящимися в северо-восточной Атлантике. Как заявили в Минобороны России Ф, все полеты дальней авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Российские стратегические ракетоносцы Ту-95 сопровождали истребители Eurofighter Тайфун военно-воздушных сил Великобритании в январе-феврале этого года Минобороной проводит масштабное учение Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России. Как заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу, эти маневры направлены на отработку защиты национальных интересов в мировом океане и отражение военных угроз с морских и океанских направлений.